У меня был очень резкий перепад, вот я в 15 лет э, на всероссийском турнире занял два первых места, два вторых по кикбоксингу по смешанным единоборствам, и вот через две-три недели я не мог лестничный пролет пешком пройти, ну просто вот ощущение как будто жизненные силы выкачили. <звук> какому врачу не придешь, ну он просто разводит руками, говорит, у вас нос не дышит, ну вот возьмите эти капли, не сработало, М вот попробуйте 4 вида этих антибиотиков, М не помогло, а я даже не знаю, что делать. Давайте операцию сделаем. Вот, а операция уже не помогла. Ой, ну, не знаем. И вот, вот так вот совсем туда-сюда, туда-сюда. В какой-то момент начинаешь себя чувствовать футбольным мячом, которым гипотологи, нефрологи, иммунологи, вирусологи играют в футбол и просто распосовывают тебя туда-сюда. Я начал не мочь бегать. Потом я начал не мочь прыгать на скакалке, потом я начал не мочь ходить в быстром темпе, и в конце у меня уже болели просто, когда я спал, лежал. Тут многие люди на меня посмотрят и скажут, здоровый здоровый мужик, какое здоровье, какое там восстановление ресурса. Ну вот в том-то и дело, что внешнее оно, скажем так, может быть обманчиво. Вот. Я не скажу, что я был всегда каким-то там ультраздоровым человеком и более того вот, с подросткового возраста всякие дискомфортные неприятные вещи лишающие здоровья преследовали меня всегда и вот самое противное самое неприятное это то что к какому врачу не придешь ну он просто разводит руками говорит у вас нос не дышит ну вот возьмите эти капли не сработало вот попробуйте четыре вида этих антибиотиков не помогло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 все, я уже там. Сперва я начал, начал не мочь бегать. Потом я начал не мочь прыгать на скакалке, потом я начал не мочь ходить в быстром темпе. И в конце у меня уже болели просто, когда я спал, лежал. Вот. И когда еще я не нашел центр доктора Блюма, я помню, пришел сразу на КТ и на МРТ. Говорит, Смотрит специалист, который будет делать, говорит, а вам зачем? Вроде как все в порядке. Я говорю, ну болит, понимаете? Куда? Ну, давайте, мы что, сделаем МРТ на мягкие ткани, на связки, там, КТ на кости. Держу и смотрю, говорит, у вас все в порядке, у вас болеть не должно. Я говорю, доктор, это замечательно, что не должно. Но болит же, зараза, понимаете? Болит, Прям сейчас я с вами разговариваю, болит. Что, хоть что-нибудь вы видите? Он говорит, да нет, ничего не видим. Там массажисты, остеопаты, кинезиологи прикладные, мануальщики. Вот, а все равно, я все равно. И для меня вот, конечно, очень важным явля, является не то, чтобы у меня что-то не отвалилось, и не то, чтобы у меня по бумагам все было в порядке, а чтобы я себя чувствовал хорошо, чтобы у меня не было дискомфорта, потому что качество жизни, оно очень сильно зависит, я бы даже так сформировал, здоровье, это когда тебя ничто не отвлекает от твоего образа жизни, который ты хочешь вести. Ты хочешь с друзьями в горы пойти? Ты идешь, ты не думаешь, ой, а как же у меня вот это вот в левом бедре, а как же у меня вот это вот э, в правом боку, да, или все такое, все такое, все такое. Я начал достаточно поздно заниматься спортом, единоборствами, в 12 лет, но очень усиленно, прямо фанатично, я сам вставал, по ночам бегал, тянул шпагаты. Вот все. Я огромное количество всего делал сам, помимо того, что мне давали в зале тренера. И вот где-то к 15-16 годам я достаточно сильно расшатался. А вот как говорит доктор, что если у автомобиля четыре колеса находятся на разном уровне, каждый следующий километр начинает ломать подвеску. Да, причем даже не просто на разном уровне колеса, даже рисунок шиповки, если разный, и вот в 15-16 лет я очень тяжело заболел инфекционным моноклюзом, вирусом эппштейна Вот Субъективно это проявляется, усталость, ломота, ничего не хочется делать, все время сухо, болят суставы, болят мышцы. У меня был очень резкий перепад, вот я в 15 лет на всероссийском турнире занял два первых места, два вторых по кикбоксингу, посмешным смешанным и вот через две-три недели я не мог лестничный пролет пешком пройти, ну просто вот ощущение как будто жизненные силы выкачили. и вот так вот лежал я в больнице, отец не жалел денег, мы ездили там в московский крупный, мы, ездили, мы не в больницу ездили, мы ездили в НИИ вирусологии зачем непонятно, но вот ездили со страху вот, смотрели, сдавали все анализы, еще что-то, еще что-то. Полгода длилась эта канитель. У меня симптомы все хуже и хуже, нос хуже, горло хуже, усталость хуже. Я уже из дома перестал выходить, еще что-то. А там очень интересная связь есть между э, угнетенностью иммунной системы и социофобией. Есть научные исследования, которые показывают, что если у человека просевший иммунитет, он даже из дома не хочет выходить, потому что понимает, что каждый новый социальный контакт это потенциальная опасность заражения еще чем-нибудь. У меня уже личность, меня, в общем, начинала, это самое страшное любой болезни, начинает меняться личность, обслуживая свой недуг. Обслуживая свой недуг. Вот. И в какой-то момент я просто понял, что ну, здесь меня, ну, тут меня никто не собирается меня. Нет, лечить-то меня собираются, а вот делать так, чтобы я выздоровел, не очень. И я помню, что было у меня конечной точкой, мне было уже 16. Uh, и мы пришли в онкологический диспансер. Мне говорят, давайте мы сделаем биопсию. У меня Основная проблема была в лимфоузлах. Застой лимфы. Давайте мы сделаем биопсию лимфоузла. А вы пока у нас полежите, пока анализы придут. И я понял, что это, это как вот у инфобизнесменов начинается прогрев. Мне начинают, как продающий вебинар на эту тему, и меня очень сильно ошарашило, потому что у нас плохая в семье наследственность на экологию. А у меня вот э, тайурный брат лежал там пять лет в онкодиспансере, еле выжил, еще что-то. И я со страху просто вылетел. А меня как ребенка пытаются задавать, говорит, Арсенчик, останься, мы тебе купим ноутбук топовый игровой. что хочешь вообще? Ты главное полежи. Я говорю, нет, я там чуть из окна начал лезть уже просто. Сбежал, я говорю, нет, все равно, сел, открыл интернет, та -та -та -та -та -та -та -та, начал все подряд читать, все подряд листать, все, что можно, там, голодать, пить воду, гулять, не есть тяжелую еду, все такое. И в том числе вот прочитал книгу Александра Петровича Никонова, она называлась «Формула бессмертия», и там вот э -э, был описан и метод доктора, и центр, и вообще чем доктор занимается, так, типа, О, типа нифига себе, что происходит, все это вчитал, все, что мог, начинал делать. Вот, э, по биохимии более-менее я, конечно, откорректировался, я потерял огромное количество лишнего веса, все, лимфа начала быть текучей, все такое. Но есть вещи, которые самому сделать нельзя. Вот, поэтому я здесь, и записываю этот отзыв, да, э, ну, невозможно, вот, я всю жизнь сознательную в спорте, в оздоровлении, я, можно сказать, профессиональный пациент, я профессиональный пациент, причем я профессиональный пациент сперва по... Медицине официальные, а потом под нетрадиционный. То есть, вообще, все, все, вот, вот, вот все, что можно, было опробовано: гипнологи, пиявки, там банки, хиджамы, остеопаты, духовные правки, позвоночника. Я не, ну, если есть что-то, напишите мне на e-mail, я пойду и это попробую. Вот. Но основной массив всего, что можно, я попробовал. И я понимаю, да я понимаю, что биомеханику исправить так, как это делает Евгений вальевич самостоятельно невозможно абсолютно. В лучшем случае, отзанимавшись и поняв принцип, можно поддерживать себя в очень хорошем тонусе, да? И, и, вот, и это меня догнало. То есть, когда в 16-16 лет я выровнялся по биохимии, то есть начал питаться лучше, начал воду пить, начал разгружать себя, начал правильно спать, начал правильно все тудым-сюдым, пятое-десятое. Но если биомеханика не исправлена, вот я приведу пример э, э, христианотидной, вот из книги тоже Александра Петровича, э, где доктор это объяснял, что если человек много носит сумку на одном плече, она будет, она будет все время поднято. Если все время поднято одно плечо, начинает изменяться положение почек. Почки ⁇ это сообщающиеся сосуды, шестой класс, что уровень жидкости в сообщающихся на одном уровне. Получится так, что... Одна почка выше, другая ниже. Одна будет переполнена всегда, а вторая будет недо. Да. Все. Это Уже на этом можно закончить. Насколько важна биомеханика. Вот. И, соответственно, у меня появилось очень много энергии от того, что я свою биохимию улучшил. У меня кровь стала текучая, все, у меня глаза ясные, Весь сбросил. Я начал бегать, начал заниматься спортом, там прыгать, путешествовать, еще что-то, еще что-то. И в какой-то момент э, начали возвращаться вот эти забытые какие-то вот неприятные вещи. Застойные лимфы, заложенные носы, больные там голени, э, невозможность уснуть ночью. Я извиняюсь за подробности, многие мужчины этим тоже мучаются, походы в туалет ночные. А что делать? А мне 23 года, какие? К матери ночные походы в туалет. Да? Ты приходишь, тебе УЗИ говорит: ну да, у вас есть такая проблема, а что делать? попейте вот это, но ну, я уже понимаю с моим минимальным уровнем обзора на происходящие события, что от того, что попить, ничего меняться не будет. Это уже потом, когда приходишь в центр, понимаешь, что положение таза, положение всех сосудов, что он должен стать, что у нас у всех пятая точка отклячена назад, поэтому и все такое, все такое. Получается, что существует такое, вот есть правило дорожного движения, есть правило здоровья. Перед тем, как вести активный образ жизни, необходимо привести себя в здоровую симметрию, в здоровую биомеханику, у природы, у Бога, как угодно назвать, есть план, по которому здоровое тело человека сконструировано. Если одна нога длиннее второй на 5 сантиметров, каждая секунда активного образа жизни – это не здоровый образ жизни. Но самое интересное, что в, в центр-то я приехал не за этим изначально, попалась на глаза реклама в Инстаграме, я резко вспомнил, что все это я читал. У меня, меня почему-то не срезонировало. Вот как в 15 й я читал про «Центр», я как вот, ой, это что-то далекое, это сказочное, это для избранных, это для лучших, для самых-самых. Это не про меня, вот как, типа, как девочки влюбляются в всяких актеров, Брэдов, Питов. Вот я так же почитал, То есть, да, круто, да, хорошо. Ну, я туда никак. Вот уже когда стал взрослый, у меня появилась финансовая независимость. Не срезонировал, не вспомнил, потому что просто это было отложено как-то дорогие еда да. И вот я увидел. И у меня был очень сильный запрос вот, именно к эмоциональному выгоранию. Опять же, которое очевидно явилось вот следствием вот этих биомеханических расстройств. Потому что я сижу, молодой парень, мне 24 года, у меня деньги есть, у меня товарищи, друзья есть. Я не домосед, по своей сути, ничего. но Я ничего не хочу и просто лежу и гнию заживо. Вот у меня с, 2000, с 22 лет до двадцати я провел следующим образом. Заказ фастфуда, компьютерная игра, до ночи, вот до одери просто, чтобы глаза вываливались, и спать. Все. У меня бывало, что я по два месяца из дома не выходил. Ну, а куда выходить-то? А куда выходить, если через полчаса начинают ноги гудеть, и а спина болеть? Куда, куда выходить, куда пойти гулять с друзьями, если час гуляешь, тебе нужно искать, куда в туалет сходить. Ну, что это такое, да? Это сумасшествие, это не жизнь. И никому не скажешь, и как бы у индийцев и опять же, все окружающие всегда меня видят там, типа там, вот, сверхчеловек, и еще сложнее как-то этот образ сломать, типа там, ребят, давайте так быстро не ходить, я так быстро не могу, ну это, каждый раз чувствовать себя обузы, ничего хорошего, поэтому вот такая у меня происходила, там, изоляция, все больше, один время провожу, еще что-то, еще что-то. Вот, и в какой-то момент вот у меня мне очень откликнулось именно эмоциональное выгорание. Я по-другому это назвать не мог. То есть мне стало все равно на то плохое, что со мной происходит. Я уже там до такой степени вес набрал, что у меня там растяжки на животе начали появляться. Смотрю, ну я сколько я занимался спортом, был стройный, всегда был, был миссистый, вкаченный. Смотрю, и все равно хрен с ним, какая разница, никто не видит эти все равно. И точно так же все равно на что-то хорошее стало. Сижу там, деньги заработал, плевать вообще. да там День рождения у кого-то, плевать. У меня ну, до что-то такой степени, что близкие люди подходят, говорят, ты знаешь, там моя самая любимая бабушка умерла. Я смотрю, я понимаю, что мне настолько все равно, что я даже делать вид не буду, что мне не все равно. Да. А это уже, это, это, это далеко выходит за плоскости здоровья, за плоскости выгорания. Это уже плоскость какой-то душевной деградации. Это деградация не личности даже, это деградация души. Вот. И вот с таким вот запросом я пришел в центр и очень-очень быстро начал приходить в себя. Прям вот первый результат я почувствовал уже через первые две недели. Но я занимался два раза в день. Для тех, кто будет смотреть, чтобы было понятно. Я занимался два раза в день, без перерыва, даже на воскресенье. Я даже чуть не заставил центр работать 1 января. Я помню, меня еле отговорили. Говорят, давай Мы можем, если ты хочешь, мы можем. Если ты хочешь, мы можем. можешь как хотя бы второго. Я говорю, ладно, я чуть не сообразил. Я так уже настроился, как камикадзе. Вот, так ладно, давайте третьего. Вот первые две недели два раза в день мне очень сильно, как вот сразу сдвинули все с места, потому что, в принципе, чем сложнее проблема, тем э, острее ощущаться начинает лечение. Если человек очень долго не пил воды, умирает от жажды, ему даже там, 50 грамм воды, о боже мой, я в восторге. Вот. И как доктор вот тоже объяснял мне, что наши психические способности э, очень сильно завязаны на наши физические способности. Если человек не умеет оттормаживать физически, то у него и в психике нет этого навыка. Вот когда я говорю, оттормаживает, для наших, кто будет смотреть, мой отзыв, я объясню, что в моменте я спокойно переживаю какой угодно экстрим. Я падал со скал Бразилии пятиметровых там в море, еще что-то там, там, падал с байка в Таиланде, еще что-то, еще что-то. В моменте, а вот потом... Происходит застревание. Я возвращаюсь к этой ситуации. Изо дня в день, за дня в день, я про нее думаю. Она может на месяц застрять, на два, на полгода, на год. Да, вот у меня при мне мой родной брат упал э, с мопеды на большой скорости, километров 100 в час. Вот, слава богу, все обошлось. Даже ничего кости не сломал. Не знаю, как повезло так. Просто содрал много кожи. Но на секунду, вот, ну не на секунду, минуту, я думал, что он, возможно, умер. Он не двигался, когда к нему подъезжал, просто чтобы лишний травы не нанести я подъезжаю, просто каждую секунду: а -а -а, типа, ну все это. И вот полтора-два года а мне было страшно садиться за руль вообще чего угодно, любого транспортного средства. А, -а, -а, -а, а года 3-4 мне было страшно кого-то вести пассажиром или с кем-то ехать в потоке. Да, то есть я говорю, давайте тише, давайте тише, давайте 40 км в час, давайте, а лучше 20, а лучше давайте в такси сядем сзади и поедем. Да, и все такое, все такое. То есть умение оттормаживать, да, которое мы физически в центре в том числе тренируем, это как раз о том, чтобы переварить стресс. Я всегда думал, что я легко перевариваю стрессы. Я легко с ними справляюсь в моменте, игнорирую. Но потом, когда остаюсь с ними один на один, и в теле нет вот этих навыков, нет той гибкости, которую уже все знают, что йога развивает гибкость ума, гибкость эмоций. Вот почему опять, почему буддизм, почему... Храмы, где люди э, постигают умиротворение, оно всегда сопровождается йогой, асанами, упражнениями и прочим. Это без этого не идет. Люди, которые пытаются стать буддистами э, без йоги, это люди, которые пытаются стать водителями без транспортного средства. Примерно вот так вот. И здесь то же самое. То есть э, ту индивидуальную программу, которую доктор подбирает, она именно вот под недостающие качества психики. В моем случае это было э, оттормаживание. То есть я, грубо говоря, как, как, это, это очень философски. Мне, честно говоря, доктор э, очень нравится, как человек, который помогает оснать здоровье. Но ну, как философ мне даже больше нравится, если честно. Вот, я, вот как это поэтически выглядит, как он мне объяснял, что в моем теле не в порядке, я сразу видел, как я точно так же в жизненных ситуациях упирался, вкрячивался в то, что происходит. Да, там ни в одном коллективе не мог себя как-то гармонично вести. Личные конфликты то же самое. Я, я понимал уже, к 24-25 годам я уже понял, что проблема во мне. Это не прям совсем общество, такое кривое косое. Я вот не могу как-то это сделать. Интегрироваться мягко. Ты у меня объяснял, что вот ты понимаешь, что вот я сейчас давлю на тебя, а ты не можешь меня поймать, ты не можешь со мной пройти эту траекторию своими мышцами, ты можешь навстречу давить, и ты можешь упереться, но вместе со мной ты не можешь тормозить. Да? Я понимаю, что да, это про меня. Я могу упереться в какую-то ситуацию, я могу вот, э, давить в обратную сторону, а просто пройти с этим, не дав себя как-то поломать или деформировать, психически или физически, неважно, я не могу. Поэтому это, это очень интересное приключение вот как-то внутрь самого себя. Здоровье понимается, постигается, ощущается только тогда, когда ты становишься здоровее. Одна из, вот, мои, одна из частей моей деятельности, которую я занимаюсь, я помогаю людям в составлении мужского гормонального фона. И вот здесь то же самое: когда человек уже 5-6 лет живет на сниженном уровне тестостерона, у некоторых мужчин 20 лет, 30, 40. Это уже давно настолько забыто, как было, когда было хорошо. И человек об этом вспоминает только тогда, когда ему становится лучше. И вот здесь то же самое. Я в этом синдроме хронической усталости, в этом выгорании уже был лет 10, к моменту, когда пришел сюда в центр. То есть я ну, в 16 лет все это и началось. Uh, все это истощение, я просто, ну, я, и в момент, когда становится лучше, я сижу и думаю, так, вот оно что мне как-то то, что на душе-то было, вот почему то, что было, потому что uh, вот оно что, и uh, настолько быстро вот, изменения у меня начались, да, вот буквально, доктор же и руками много что может. Да? Когда я пришел, показал, он говорит, вот у меня голи не болят, тугие, вот у меня нос, там, все такое. Вот смотрит, смотрит, а что ж ты раньше не сказал? Давай, пошли. И все, прям буквально, скажем так, поколдовал, поколдовал руками, поделал. И вот сколько у меня ушло на то, чтобы я смог... Вот мы первый раз я приехал а, в конце 2019 года, позанимался три недели, а, поехал вот согреться в Мексику, и в качестве прикола я знаете что начал делать? Я уже понимаю, что ходить надо много, и так было ясно, но когда доктор сказал, что это прям одна из самых оздоравливающих активностей, когда уже более-менее а, отравняли тело, я начал делать так: я садился в автобус без телефона, симку вынимал, с телефоном только музыку оставлял. На последнем автобусе ехал до конечной станции часа три от того места, где я живу. И вот эти три часа просто шагал в свою сторону. У меня получалось где-то там за день 20-25 километров пешком. Вот. Плюс там я еще по песку нашагивал. Вот. И это настолько, вот, что меня изумило, что улучшения начинаются здесь и сейчас, они не там, где-то потом, вот мы, вот мы начнем, и потом, вот они здесь и сейчас. Очень резко, потом, конечно, резкость не, она уменьшается, очевидно, но она сохраняется. Вот это, вот каждое занятие, которое я делаю, с каждого занятия я чувствую прогресс. Более того, это очень важный момент, я не регрессирую. То есть, если я уехал на 2-3 на месяца, я возвращаюсь. Допустим, мы начинали делать какое-то упражнение с доктором 25 раз. В процессе там, месяца я разогнался до ста раз. Я уехал вот я уехал в феврале 2020 года, приехал в октябре 2020 года. Полгода меня не было, я приезжаю, я вот как делал 100, я так и продолжил делать 100. Я не могу это объяснять, потому что получается я буду как в анекдоте. Рабинович, вы слышали, как плохо поет Хворостовский? Нет, а вы откуда знаете? Да мне Абрамович напел. Вот, чтобы я не перепевал метод доктора, да, но ну, общий смысл такой, что те структуры, которые мы тренируем в теле, а, они не имеют отката. Ну, скажем так, человек научился водить велосипед, он может хоть 80 лет его не водить, он уже научился. Человек научился плавать, он может 80 лет не плавать, он будет плавать или как. Человек последний научился читать, может книги в глаза не видеть до конца жизни, но ну, уже поймет. И здесь то же самое. То есть те навыки которые я, я получаю, которые я получил, они со мной, и в жизни все бывает, тогда нужно выехать, еще что-то, еще что-то. Это остается, это тоже очень приятный бонус, что я не чувствую себя вот заложником, что я должен уничтожить все, что у меня есть в жизни, посвятить себя как солдат. Вот. Но все равно, даже имея такую опцию, я принял решение переехать сюда, в Марбелью, потому что... В общем-то, почему и нет? Мне, конечно, полегче, я работаю в интернете, мне не нужно. Ну вот, у меня, у меня не было ни одной причины, чтобы не переехать в Марбелью. И ну, Для меня, вот, кстати, вот, знаете, и погода, и климат, и все такое, для меня тоже очень большое значение имеет чистота местных продуктов. Частота местных фруктов, овощей, рыбы, это, это очень чисто, это другой уровень. Я в Москве, ну, вообще ни за какие деньги такой купить не мог. Вообще ни за какие деньги. Я разбираюсь, я вырос в армянской семье, я просто понимаю, что, да, типа, чем хорошие помидоры от плохих отличаются, да, культура питания это другая, не такая, как бы городская, постсоветская. Вот. в общем, здесь для меня совпало все, климат, питание. Чуть-чуть не хватало людей, но это уже я исправил лично. Начал подтягивать всех своих товарищей, всех своих друзей, всех своих единомышленников. Уже вот сейчас трое, сейчас приедет, и вот, вот сейчас приедет еще четыре человека, поэтому 20, 30, 40 будем стремиться к этой цифре, какой-то клуб по интересам организовывать. Ну вот даже банально, вот я говорю, вот у меня одно из самых главных, что физически мне доставляло дискомфорт последние годы, это боли вот, ниже колена в голених и чудовищная вот, заложенность носа, вот, суженность носовых проходов, еще что-то у меня, помимо того, что механические повреждения носа в боях были, в целом неправильно формировался прикус, неправильно формировался, а в челюсти, в лицевом скелете все взаимосвязано. От того, какое питание у грудничка, это материнская грудь или, или бутылочка. Сколько сосал соску, какую соску, на какую еду переходил. Короче, все это влияет. В общем, у меня с обеих точ с трех точек зрения, у меня очень плохой нос. Я вырос э в, в городе с плохим воздухом, при мне курил отец, поэтому там все все очень плохо. Не я вот родился, не дышал с пуповиной обмотанной, вот до 25 лет я и не дышал. Вот буквально недавно доктору я пожаловался, он такой, за что ж ты молчал, дорогой? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Если мне нужно было там 5-6 раз в день капать в нос, все мы знаем, что мы капаем в нос, кто мучился, тот знает, вот. то сейчас, ну, два, иногда один получается. Посмотрим, это же тоже, это нужно работать, мы работаем над этим. Вот. И проблемы с гольями у меня пропали, ну, буквально, ну, три недели, что-то такое. Вот. И я прямо... С одной стороны, мне хочется кричать от радости, с другой стороны, хочется кричать от злости, потому что, ну вот, ну, скажем так, уважаемые господа, зачем же вы меня мучили годами и говорили, ну тоже понятно, каждый занимается своим делом. Вот единственное, что я скажу, что вот самое подлючее, самое подлое в нездоровье, что ты к нему привыкаешь. Вот э, многие люди уже... В старшей школе привыкают к тому, что тяжело вставать утром. Это абсолютно ненормально. Вот человек должен просыпаться, глаза открыл и просто вот пошел, пошел в жизнь. Вот мы же смотрим на природу, вот посмотрите, кошка лежит, проснулась, открылась, пошла, все. Ей не нужно открыть ВКонтакт, проверить, какие новости вышли, музыку включить мотивационную, чтобы встать. Вот мы с другом были на сборах году в 2014, ну, просто лежим, умираем. «Арсен, включи мне, пожалуйста, музыку из рокки. Я просто хочу встать, поесть, сил нету». Вот это ненормально, такого не должно быть. Да? И Я вот помню, у меня, у меня эти улучшения начались уже даже, когда я только биохимией начал своей заниматься. Я помню, когда я просто убрал тяжелую еду, начал делать периодически голодать, пить больше воды. Я начал вот засыпать на той мысли, на которой была, и просыпаться на этой же мысли. Очень такое чистое сознание. Оно, конечно, потом пропало все равно, потому что биомеханика забрала свое. Но сейчас это вернулось. Я вставал по утрам. Вот У меня пик моей, моего выгорания, моего истощения хронической усталости, он был году в 19-м. Как раз вот за полгода, как я обратился в центр первый раз, я вставал по 2-3 по часа. Вот, у меня был личный массажист, мы делали массаж минимум 4 часа в день. Ну, у меня все стоячее было, особенно шея. То есть, например, мы куда-то ехали на машине, мой друг садился сзади, и вот, вот просто вот мы едем, и он гоняет, гоняет, гоняет у меня жидкость. Не будет гонять, все встанет. Сразу, сразу там, начнется воспаление, гной и все такое. Да, там э, прогулялся все значит мы сидим и гоняем теперь в голенях. час гоняем я уже научился читать во время массажа играть в компьютерные игры во время массажа то есть, ну, и не возникало мысли, а почему ненормально что-то делать Ну, а что делать не ясно все равно Надо, как бы, вот, как я и говорил вначале я начал обслуживать жить вокруг своих недомоганий то есть не я живу, и мои возможности, вот мои желания обеспечивают, а я живу, и мои возможности обеспечивают мои невозможности. Вот. Поэтому, конечно, когда я начал чувствовать, что у меня все получается, я набираю высоту и набираю очень быстро, я же все равно вижу, даже с людьми, с которыми я занимаюсь в центре, я вижу, что я прогрессирую быстрее. У меня, если есть что-то хорошее, что я вот наработал в своем образе жизни, это способность фанатично что-то делать. Вот Особенность занятия у доктора в том, что ну, это какой-то предельный уровень техники безопасности. Предельный. Я себя всегда, просто я себя ломаю всегда. Вот что бы я ни делал, я, я начинаю себя ломать. То есть, я, скажем так, у меня сохранился вот это детское желание все потрогать. Это, а что будет, если бегать не два часа, а четыре? А что будет, если тянуться на шпагат там, не 15 минут, а 150 минут? И вот так вот. Да, и я такой думаю, доктор говорит, там, не надо быстро торопиться, как бы ты плавно, плавно. А что будет, если я не плавно? А что будет, если со всей дурью буду делать? Вот. И особенность э, занятий в том, что я, я это так понял, ну, у меня это так работает, что э, по большому счету, если есть желание, есть возможности, чем больше делаешь, тем лучше. Настолько выстроено, исходя из законов природы, то, чем мы здесь занимаемся, что повредить себя каким-то образом невозможно. И вот я с этим фанатизмом, я как-то момент это почувствовал, я помню, мы там делали упражнение, оно на верхний плечевой пояс я говорю своему инструктору: что ты у меня так руки устают. Он говорит: Арсенчик, дорогой. И здесь делаешь 200. Я здесь не видел, что больше 70, хоть кто-то хоть когда-то вообще делал. Я говорю, да, правда, я тебя жду. Так, 200 уже сделали, надо будет, ну, на 400 нужно будет прицелиться. Вот. Поэтому у меня очень быстро вот начал идти этот прогресс, и я поэтому решил переехать сюда поближе, потому что я, во-первых, хочу откатить все эти деструктивные патологические изменения, которые я наработал. Это во-первых, да. Потому что я же видел у нас у центра блюма в москве замечательный аппарат дир стоит который показывает 4d сколько мышц с одной стороны с другой как наступают стопы я же все равно свое исследование сделал пока дошел до центра я понимаю что если у меня справа на там 25 процентов больше мышц на спине чем слева это ни фига не шутки потому что это очень большая разница да я хочу откатить вот такие патологические изменения хочу стать прям максимально симметричным, вот, красивеньким, стройненьким, все, чтобы у меня вытянулось. Потом я хочу наработать ресурс еще жизнерадостности. То есть я уберу, я хочу убрать негативное, я хочу наработать вот то, с чем я буду оперировать, а потом я еще хочу наработать запас. И вот когда у меня вот это все будет, вот тогда уже я своим друзьям говорю, я даже не знал, что я буду делать. У меня просто так совпало, что мои возможности максимальные в жизни появились с момента моего максимального выгорания. Да, то есть в 19-20 лет я начал зарабатывать, начал путешествовать. Ну, чтобы вы поняли, что такое эмоциональное выгорание. Мне 19 лет. Я страшный панторец. Страшный. Потому что меня чмирили всегда в школе, везде. Там. Э -э особо много денег у меня не было никогда с собой. Еще что-то модное я не одевался. Тут мне 19 лет. Я в Мексике, в пентхаусе у Карибского моря. И, ну, по тем временам у меня денег вот столько. По тем временам, до 19 парня, это просто насмерть. Что я делаю? Я завожу Инстаграм, я начинаю всем хвастаться, еще что-то. Я беру свой MacBook, который только что купил. У меня никогда в жизни не было то, что MacBook не было, но не было. Открываю интернет и пишу, герои три скачать. И сижу на берегу Карибского моря, играю в третий герой. Умиротворенно. Вот что такое эмоциональное выгорание, когда жизнь дала все возможности, или ты взял все возможности, но единственное, что ты можешь с ней придумать, это сидеть и играть в компьютерную игру. Вот. У меня это так совпало, поэтому я просто настолько, моя личность, она уже, я привык ее, скажем так, идентифицировать с вот этим образом жизни, когда вроде возможности есть, а вроде вечно уставший. У меня вообще в какой-то момент была очень глубокая депрессия. Я просто понял, что я по большому счету не путешествовал. Я просто смотрел в экран ноутбука и смартфона в разных декорациях. То есть я мог приехать в какую-то страну и там ну выйти из нее ну два ну три раза, чтобы на экскурсию пойти куда-то. Да я сумаляю, если если я, я я мог три месяца вот я Допустим, на сборах был три месяца в Бразилии, я ни разу не искупался в море. Просто что, а зачем? А? Ну, это вот так вот. И вот сейчас меня, когда мои друзья спрашивают, а, вот, а, ты сейчас Марбелли, а дальше что, а куда что? Я говорю, пацаны, я не знаю. Я не знаю, что захочет, что захочу Яша, что захочет моя душа, потому что я не представляю, что это такое быть независимым от своих недомоганий, полностью независимым быть быть уверенным в своем запасе. Вот у меня такое ощущение, что ну вот у человека же есть горизонт прогнозирования. Вот человек поступает в университет, он понимает, пять лет я буду в этих стенах. А человек там шинился, клятву дал, говорит, ну там какое-то время я буду с этим человеком жить. Да, а вот у меня горизонт прогнозирования он очень короткий. Я просто знаю, что вот там через некоторое время, когда я наработал вот этот запас, я смогу сесть и вот просто посмотреть, а вот что мне делать. Я уже смогу выбирать не из того, что реально, возможно, комфортно, там, безопасно, а я смогу убирать из в общем, всей палитры, весь мир для меня будет открыт, и все такое, все такое. Это очень интересно. Я сам не знаю. Я просто пытаюсь даже это в голове как-то вот представить, у меня это не получается. Вот каково это? Знать, что я наконец-то могу поехать куда-то и просто гулять по городу. Не час, не два. Вот я недавно был в Одессе, я всегда хотел побывать в Украине. Я был буквально две недели назад. А мне для счастья его еще не надо. Я гулял, Каждый день по 5 по шесть часов. Мне вот для счастья больше ничего и не надо. Я вот так, оп, пол Одессы пешком прошел. Да? Даже больше, чем по 5 по шесть, наверное. Вот. вот это счастье, понимаете? А когда приехал, заселился в отель, сидишь там, вышел, вокруг что-то погулял о нет, ну все. Ну все, погуляли, хватит. Ну сколько можно? Это, конечно, неинтересно. Вот поэтому для меня я вот вообще я с друзьями Достаточно много обсуждаем доктора Блюма, он такую большую занимает э, массив. Э, и вот мы вот как раз в шутку так говорим, что центр вообще это как будто такое вот место, которое очень сильно выбивается из полотна реальности, это вот как в фильме «Матрица» Морфеус, который вот так вот сидит. Доктор тоже, он ну, все равно такой полумифический персонаж, так вот две таблетки тебе предлагает. Ты можешь уйти отсюда, и все будет как всегда, но ты можешь заняться своей биомеханикой, и тогда -то ты узнаешь, насколько глубока кролище нора, вот. и что если бы его вот центра не было, его стоило бы придумать, да, и что совершенно непонятно, да и, наверное, никак нечем его заменять.